Мне задали вопрос о бегоне, когда ее убирать на хранение. Посмотрите, как выглядит бегония на сегодняшний день. То есть это сегодня середина уже сентября. И как она великолепно стоит, какие замечательные, красивые цветы. Все зависит, конечно, от погоды. Если погода благоприятствует еще цветению, то, конечно, можно... Как говорится, чтобы они постояли на улице. Тепло у нас пока еще вот не совсем холодно. Я ее пока оставила здесь на улице. Ну, наверное, надо будет уже занести домой. Так что вот смотрите, сейчас все листья здоровые, красивые. И цветы просто удивительной красоты. Вот какие красненькие. Ой, прям вообще очаровательная тампельная бегония. Красиво. Но дело в том, что нынче и сами цветы зацвели несколько позднее потому что было очень холодно в июне месяц а потому когда убрать вы увидите это чуть чуть попозже вот так стволик такой нежный и хрупкий у бегония когда опадают цветы и под стволик он уже становится таким каким-то коричневым не очень симпатичным то есть таким хрупким вот, и он, собственно говоря, сам упадет и отпадет. И вы увидите, что пора, пора. Листья уже начинают падать. Вот, и вы увидите, что пора, пора уже эту бегонию убирать. Я убираю обычно на веранду. Она у меня там стоит и дозревает. То есть, ну как дозревается? Опадают листья, опадают цветочки. И потом уже... Когда все я вижу, что это они уже упали, опали, вот, я убираю стволики, освобождаю клубень и готовлю, и готовлю клубень а, к хранению. И когда я вижу, что уже стволик высыхает, уже такой некрасивый листья падают, вынимаю клубни осторожненько, подсушу их. И отправляю на хранение, в погреб, в песочек. У меня на эту тему есть видео, можно посмотреть. Я, наверное, вот сейчас после выходных, то есть это получается где-то дней через 5, а выходные дни, тоже будет там 24-25 сентября, занесу на верандочку. Тоже скидывать листочки, я, конечно, их... Буду готовить уже к хранению. А пока посмотрите, какие они красивые, какие они очаровательные. Ой, я просто не налюбуюсь. Вот посмотрите, как выглядит ампельная бегония. Это же вообще красотулька. Красотулька. Очень красиво. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос, когда убирать на хранение бегонию. Ну, середина октября это уж точно. Оно уберется. И растение очень долго, уже с февраля месяца, Находится на прорастании. Потом э, хорошие у нее всходы были. И вот такие красивые цветы. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу.